Добрый день, друзья! Добрый день! Сегодня мы будем с вами говорить об эмоциях, состояниях, чувствах и ощущениях. Если взять профессиональную психологию, то на эту тему мы можем очень часто столкнуться с тем, что психологи сваливают все в одну кучу. В одну, да. Они говорят о состояниях и тут же говорят о выплеске эмоции, эмоциональное состояние. Они говорят об ощущениях и заменяют их чувствами. А, а вообще, когда говорить начинают о чувствах, то они путают чувства, эмоции и состояния и сваливают все, вообще, все в пункты. одну кучу, да, все в одну кучу, и кажется, что вот это весь фейерверк вот этот вот а, это то, о чем они говорят. И вы знаете, иногда слушаешь и слушаешь бред. Вот последний Буквально, бред. Да, недавно. Слышали девушку. Да, там такой бред был на тему, что негативные эмоции, они нужны, потому что именно печалька, гнев, да. Да, гнев, да, да, да. Что Что из этих состояний только может быть сосредоточенность и бизнес развивается только вот в таких состояниях, вот. Так она даже сказала фразу, конкретную фразу «На счастье бизнес не построишь». На радости денег на не радость. заработаешь. А, на, да? ну, она и на счастье сказала. На радости, да, денег, счастье не денег не заработаешь. Это глубочайшее заблуждение. Это... На самом деле деньги зарабатываются только. только на радости и на счастье. И если вы слушаете что-то другое, то... то... вы в ловушке. Вы в ловушке. Вы в ловушке своей иллюзии. Более того, когда, если мы перейдем к ловушкам, то наверняка вы встречали такие убеждения, как... Вчера в магазине папа обучал сына. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Все дается в этой жизни только тяжелым трудом. И поехали. И я слушала так папу и думала, вот все, опечал. крылья ты ребенку обрезал. На струйку. А больше рассчитывать, что этот ребенок будет переживать осознание, озарение, двигать прогресс. Ему ребенку уже не интересно. Уже не интересно. Все тяжело, все трудно. Всё. Чтобы что-то добиться, это, это тяжело. Надо пройти через труд. Все. И сразу на него нагрузили, нагрузили вот этот вот груз эмоций, чувств, состояний И сдавили под железобетонную плиту. Положили и ждем, что вырастет гений. Под плитами гении не вырастают. Да как все-таки различать как различать чувства, эмоции, ощущения и состояние? А давай поочередно, вот, чтобы более-менее людей подвести, чтобы они начали думать. На самом деле глубоко мы сегодня дадим с проживаниями и с соответствующими практиками для того, чтобы это все научиться различать вечером, вечером на нашем погружении. В нашем практикуме это практикум, он будет двухчасовым, это будет вечером. Но он сохранится, кстати, в записи, и если у вас действительно будет стоять вопрос, да как же весь этот спектр разложить по полочкам и не путать, тогда добро пожаловать, это, это будет в записи на платформе sabrishin.com, либо сегодня с нами вы можете это все прожить синхронно. Итак, если мы говорим об эмоциях, мы о чем говорим? Когда мы говорим об эмоциях, мы говорим о вспышках выделительной системе. Я не знала, как сказать. Но это так, на самом деле. Как тело выделяет пот, так наша психика выделяет эмоцию. И это, а как выделяет тело наш пот? Автоматически. Это Автоматически. об этом уже. И спектр эмоций бывает очень раз, разный. Он бывает можно называть позитивным, можно назвать негативным, но там может присутствовать злость, агрессия, там может присутствовать вина, обида, там может присутствовать всплески эйфорийной радости, но это всплеск. Да, и это... этот всплеск сопровождается а потерей энергии Б потери осознанности в формированием событийного ряда, который вы вообще не осознаете и не контролируете. То есть любая эмоция ведет к хаосу. Для аналога, чтобы вы понимали, о чем мы говорим, коли речь идет о выделительной системе, грубо говоря, если вы покакали, то вот эта вот куча существует уже отдельно от вас, и она влияет на вас своим запахом. Где вы ее отложили, как вы ее отложили. Если вы ее отложили у начальника на столе, это один ход событий. Если вы ее отложили где-то в лесу под деревом, это другой ход событий. Если вы ее отложили в туалете и потом еще и убрали за собой, смыли, это, да? уже, третий. это уже третий ход событий. Но это выделенная часть. Которая влияет на прямое формирование событий в вашей день, а, жизни Поэтому, когда мы говорим об эмоциях Можете себе вот такой маячок поставить, да, галочку Эмоции можно сравнивать с какахой, с потом, а, с мочой, а, с чем угодно Вот как вам удобно, что вы выделили с тем и сравните Я бы даже, да, именно, я, я опять-таки вернусь к тому, что к автоматизму и можно именно эмоции можете с Да. Вы не можете не пописать, вы не можете не потеть. Там, где не надо думать, там, где не надо разум. <съех> разум отключает. Ну, это, разум автоматическое... Вообще... это автоматическое высвобождение психики от накопившегося груза. Да? То есть это выделительная система в психике, это эмоция. это понятно. А когда мы говорим об ощущениях, о чем мы говорим? Угу. Ощущения-то о чем? Да, да. Это наша тактильная часть, это наш тактильный канал, и мы ощущаем мир кожей. И так как покрытие наше кожное большое, то спектр ощущений у нас очень разный. У нас одномоментный. Мы можем чувствовать носки, брюки, вот Колод, кофту, тепло, холод, тепло. Все вот это. Все это есть. Это целый спектр ощущений, который для того, чтобы мозг его отработал сразу, а он обрабатывает достаточно видите, большой объем информации, нагружается большим объемом информации, то очень удобно. Вы же можете сконцентрировать внимание только на носках, или на штанах, или там на кофте, на том... что потеете вы не потеете у вас э, идет сосредоточение внимания на чем-то конкретном но при этом работает вся система ощущений в теле и э, получается что человек пытается это приписать чувствам которых он точно также не не чувствует и не распознает но Ощущение – это то, что у нас связано с нашим моментом соприкосновения нашего физического тела с внешней объективной реальностью, той реальностью, где соприкасаются, грубо говоря, внутренний мир человека и внешний мир, который уже создан психикой человека. Это, если мы говорим про ощущения. Если мы говорим про чувство, о чем мы будем говорить? Как мы чувствуем? Вот на самом деле инфодайвинг – это Полностью построение на чувствах. Чувства всегда соединены с разумом. Всегда. Чувств без разума не бывает. Но когда мы не различаем чувства в отдельности, и мы сваливаем, добавляем к ним ощущения и эмоции, то получается, мы как бы захламляем информацию, идущую от разума. И тогда, когда мы говорим о чувствах, по сути дела, люди, говоря об интуиции, и о взятии информации через интуицию говорят о взятии информации через чувства. И даже э, чувства называют шестым каналом восприятия человека. Шестым. Потому что пять – это зрение, слух, вкус, запах э, и тактильные ощущения. Смотрите, вот это пять каналов внешнего восприятия, восприятия внешнего мира наружного мира а интуицию приписывают как шестое чувство ребят вот эти каналы это не чувства это каналы восприятия наружного мира но если мы говорим о чувствах информация через наши каналы восприятия поступает в мозг обрабатывается там подключается разум и разум выдает чувства и мы чувствуем не ощущаем, не нюхаем, не лижем, а чувствуем. Именно наши чувства находятся, и чувствительность наша находится в области вилочковой железы. Все, все сигналы проходят в этой зоне. И потом идет распределение внутри по телу. То есть чувства сокрыты в нашем внутреннем мире, и они связаны с разумом. И научиться различать чувства, на самом деле, это большая задача, потому что 99% людей, с кем мы работали на консультациях, Имеют либо крайне пониженную чувствительность, либо ее полное отсутствие. Отсутствие, да. Это, если мы говорим про чувства, и тогда нашим главным индикатором будет наша вилочковая железа и э, наш внутренний мир. Более того, чувства всегда связаны с разумом. Всегда. А разум у 99% человечества отключен. Потому что люди используют мозг, как говорит наша наука, на 5%. Потому что 95% идет автоматизм. Автоматический человек до 30 лет чему-то научается. А и потом он использует. просто живет на автомате. Для подтверждения моих слов... Приведу пример. Вот, например, возьмем мужчину. Он рос в семье. В этой семье, например, не было стиральной машины. И было нормально, если мать стирала руками. И это было правильно. Да? И мать приучила его, например, мыть посуду ставить чашку всегда. Мыть за собой всегда, ставить возле раковины. А еще она сказала, что хорошо полы помыть можно только руками, только на карачках. Просто она всегда так делала. Вот, смотрите, мужчина рос в этих условиях. Он старается подобрать себе и спутницу жизни, которая бы соответствовала этим условиям. И если ему повезло, то они вместе считают нормальной вот эту позицию, не пользуются стиральными машинами, моют палы только руками, и чашки моют руками и ставят на... сбоку от раковины. И это в этой семье нормально, и они проживают так всю жизнь, и ничего не меняется. То есть информация скопирована от родителей, не изменена. Информация не меняется, если до 30 лет у человека не, было внесены, не были внесены внешним какие-то изменения. Да? Он не скопировал другую информацию. Но могло так случиться, что вот мужчина времена меняются, его помещаешь в условия, там он разбогател, например, и он попадает в условия, где он приезжает жить и работать за границу, и там есть посудомоечная машина, там есть стиральная машина, и там есть консьержка-уборщица, которая приходит убирать его квартиру как вы думаете будет ли пользоваться этим всем наш мужчина нет господа он не будет и у него до старости будет привычка он будет ходить мыться с собой по одной тарелке ставить туда куда приучила мать он не будет пользоваться стиральной машиной он будет оправдывать себя, что я не умею это делать. И когда будет приходить уборщица, он будет чувствовать от этого неловкость. В максимум, что он сможет себя подавить и убегать из дома на период, пока она убирает. Ну, как компенсация. Но все остальное останется невидоизмененным. Если кто-то себя узнал на этом деле, а я думаю, знает много мужчин, потому что особенно тем, кому сейчас за 60, и кто переживал вот такие трансформационные преобразования в себе, это мы взяли только бытовуху. А таких моментов, на самом деле, вот так в жизни человека, но точно так же человек будет проявляться в бизнесе и во всем остальном. Итак, у нас есть период, когда человек может видоизмениться, может развиться. Это период до 30 лет. И все, замечу, озарение и осознание, все гениальные открытия сделаны в этот промежуток времени. Потому что после 30 Человек может меняться только осознанно. А для того, чтобы меняться осознанно, надо включить чувства. Да. А если чувств не интерес. было, если они не были сформированы, то это очень сложно. И тогда что помогает? С одной стороны, интерес, с другой стороны, дикая боль. Именно для этого в психике предусмотрен болевой механизм, который заставляет через боль, через боль оживить вилочковую железу, оживить Весь аппарат чувствования изнутри через боль. Да. Боль перекрывает все полностью, и через боль у человека идет как попытка включить чувства. Автомат, вот, да, уже начинает то есть у него есть возможность включить чувства, выключить автоматические программы. И если человек этой возможностью не пользуется, то, как правило, автомат перегорает угу, это и это правило, заканчивается, да. например, тяжелым заболеванием и ранним уходом из жизни. Все, выгорел. Выгорел, потому что не включился. То есть психика помогала, не смог. Перезагрузка, и до 30 лет в новых условиях будешь пытаться видоизмениться. Когда мы говорим о состояниях, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии внутреннего мира. В этом мире есть гармония или нет гармонии? Этот внутренний мир соответствует, как то сказать, другим мирам, более широким мирам? сознание едино соответствует ли оно этот внутренний мир этому единому сознанию может ли он быть сонастроен и играть единую симфонию музыкальную вот, да. в этом огромном пространстве где да, другие а миры точно также звучат это состояние состояние звучания состояние сонастройки с единым Разумом и с единым сознанием. ну С единым оркестром. С единым оркестром. Да. Вот это состояние. Причем в этом состоянии уже очень хорошо говорить. Это может быть звучание от ноты Доры, мифа и дальше. Да? И это может быть не одна акта. У каждого свое звучание, да? свои состояния. Есть состояние, к которому мы привыкли, а есть состояние, которое нам дисгармоничное. Да? И когда мы говорим состояние, нам хочется добавить сразу состояние сознания. Потому что наш внутренний мир может быть очень маленький, сколько кожаный звучать так как колокольный звон, да, бум. По парадоксу наоборот сжатый а, а низы. А если мы действительно огромны, если мы действительно безграничны мы будем иметь очень высокую частоту звучания, очень высокую ноту, потому что мы безграничны. А наоборот, получается, самый большой колокол ниже всего звучит, да? да? Вот тяжело, Если вообще. мы на материю переложим парадокс. Везде переотражение. Но мы говорим уже о состояниях сознания и о возможностях звучания с единым сознанием в одном оркестре вот это состояние и они тоже различаются каким-то образом вот каким образом для каждого из вот этих моментов проговоренных есть своя психотехническая база и я например глубоко убеждена что если человек вот имеет диплом психолога он не имеет права путать вот эти четыре вещи он не имеет права смешивать в одну кучу эмоций, чувства, состояния и ощущения. Мы говорим совсем о разных вещах. И научившись их различать, только научившись их различать, вы сможете внутри у себя различать очень-очень тонкую информационную настройку. Первый момент информационный – это куда направлен ваш интерес изнутри, и тогда у вас не будет дурацких вопросов, в чем мое предназначение и кто вам это предназначение назначил. Но это глупый вопрос априори, если вы вот этими вещами владеете. И второй момент: вы будете четко осознавать, да куда направлено ваше внимание. И когда мы наше внимание связываем с нашим физическим зрением и с внешней реальностью, это одна тема, но наше внимание может быть направлено внутрь. И если вы думаете, что это одно направление, один луч, человек говорит луч внимания, так вот нет, это целый калейдоскоп вниманий. И только один лучик из них является создающим. Как научиться различать? Вот все это мы стараемся дать, когда мы обучаем людей инфодайвингу. Потому что в, инфодайвинг, в инфодайвинге это просто... Это настолько просто, что... Это но мы так работаем это естественно мы так живем мы так работаем и тогда не возникает вопросов у нас откуда мы это знаем а, но ну, само собой разумеется что настроившись на человека ты знаешь это это и это это просто как белое черное как день и ночь это просто есть да? у тебя сомнений нет у тебя не... нет сомнений да. И так раз, и хочется сразу, смотрите, вот прочувствуйте вот этот момент такой, как точка, и хочется развернуться и пойти внутрь себя для того, чтобы это прожить и прочувствовать, для того, чтобы вернуться к себе настоящему искреннему. Потому что есть шанс звучать гармоничной симфонией, мелодией с единым ядом, с единым не будет сознанием. И тогда нет авторитетов, да. Тогда нет, ты главная скрипка, а ты не главная. Да, этого нет. Нет, мы все важные для оркестра. Это баланс. Это баланс, это о И это о внутренней гармонии. Гармония. И тогда в жизни не будет таких моментов, что вот этот человек для меня важен, этот не важен. Вот эта ситуация для меня важна, это не важна. Тогда, когда гармония, то это все важно, и все неважно на одновременно. На оно, да, да. оно будет. оно будет просто, просто в одном рисунке, в красивом рисунке сочетается, сплетается, и все. И тогда знаешь, в чем самая большая сложность? В создании того, что ты хочешь прожить. Да. Потому что на самом деле, если вот... Ну, опять-таки, те, кто с нами проходил курсы из глубины, особенно последние по здоровью, да, да был момент, когда просто тупик. Ну вот есть 10 «хочух», которые я могу заложить в создание. А уже если заложить их 100, то 90 надо сидеть и очень сильно напрягаться, чтобы придумать. А хочу то не хватает. Нас не учат, не обучают создавать, а обучают повторять. Я опять-таки как раз вот буквально сегодня дочка моя прислала со школы задание по русской литературе, по войне и мир. И я читаю, что задано. Там как Андрей сказал там кому-то, да, то есть... Понимаешь, там вопросы, на которые настолько неинтересно отвечать, и настолько, какая мне разница, что он. То есть не учить ничему абсолютно, а просто вот выучить и повторить, продублировать. А вот этой вот звенящего интереса там нет, там есть тухлость. Вот именно такая тухлость, которая, знаете, как когда ты сидишь где-то в чулане в каком-то, и там все в паутинах, и тебе надо... Там быть по каким-то причинам. Вот и, и запах, вот мне, мне вот это все напоминает вот именно затклого помещения. Естественно, у детей не будет интереса. Какое создание? Не обучают этому, обучают повторить, какого цвета стены сказать. А на самом деле, если мы возьмем копирование, да, вот дети берут информацию копированием, взрослые берут информацию, и наши тела берут информацию через подстройку, опять-таки через копирование, через подражание. А на самом деле в основе подражания что лежит? Конкуренция и зависть, ребята. Конкуренция и зависть. И вот смотрите, какие вообще изумительные вещи на конкуренции, перевертышики, какие рождаются. Ну ладно, когда муж жена начинают конкурировать, да, и это приводит там, к ссорам, скандалам и так далее. Но если мы возьмем те же самые бизнес-процессы, смотрите, что на конкуренции люди вытворяют. Но мало того, что раздоры в коллективе, да, но если коллектив уже большой, застарелый и так далее то это э, даже отбор на работу уже людей, которые способны испытывать озарение, осознание. Э, много ли людей, вот, посмотрите вокруг себя, которые пришли горящие, изменить что-то, внести, новое, их в фирму. Их, их уволят. И их уволят очень быстро. Чего ты тут барахтаешься? Да. Что, что ты тут выпендриваешься? Что ты тут скажем, выпендриваешься? Да? Потому что уже все, здесь застоялое болото, здесь квакает здесь на все Здесь надо Лихонь. автоматически сидеть и не думать головой. А вместо такого человека тогда конкурсный отбор пройдет кто? Тупенький, спокойненький, зашаренный, который. Выполняющий А плюс А, выполняющий эту бумажку сюда положить. Вот так. Вот. И тогда мы будем говорить о развитии фирмы или о деградации, о развитии общества или о деградации. Да. Вот оно. Вот оно, как программы конкуренции и зависти. Конкуренция никогда не приводит к развитию. Конкуренция приводит к деградации. И зависть приводит к деградации. И таким образом получается, что передача информации через наблюдение и через копирование, да, опять-таки наблюдение, это просто провал, провал в никуда, в пустоту. Она не не конструктивно, конструктивно только создание. А создание это значит научиться, приучить себя. Видишь и сразу делаешь так, как тебе надо. Видишь и пересоздаешь. А это на самом деле очень большой процесс тренировок, потому что мы не приучены. Нас с детства не то, что не приучили, нам отрубили ручки и ножки, говоря, Бог вон там, на солнышке, его здесь нету, ты никто, и звать тебя никак. И ты Мало не того, можешь следующего создавать. Дня нету. И следующего и дня у тебя нет. нету. Ничего нету. И таким образом человек тупеет и деградирует. И таким образом еще вот этот полет на ресурсе, на энергии до 30 лет может вкачать какую-то гениальную идею, которая потом будет в обществе продвинута. А общество двигает только гений. 20% человечества открывает то, что потом проживают и живут 80. И тогда подумаем, почему так происходит. А потому что вынесены авторитеты. Я не я, а авторитет там. И тогда выгодно все в процессе вот этого сужения, деградации, свалить в одну кучу. Хочешь себе состояние, хочешь. И, кстати, когда еще вот сегодня смотрела, Человек рассказывает про эмоцию, как через эмоцию можно прийти и развить какие-то а, бизнес-направления. Вот через то, что ты там сконцентрируешь внимание а, в печальке, и вот до тебя тогда дойдет, что вот это будет лучше, что то хуже через такую какаху, какаху, какаху. Я смотрела и думала: вот слушай, вот просто наложи образ, вот сядь над кучей, попробуй из нее создать снова салат. Ты создашь из нее салат, не создашь. А, так почему ты думаешь, что из эмоций ты можешь создать какое-то озарение? Это и в принципе разные вещи. Это невозможно. Эмоция это пустота. Ну, можно и так сказать, это просто пф, и ничто. То есть выключенная программа ума даже. Это просто выключена даже программа ума. Не будем говорить про разум. То есть это пф, пустота. Поэтому, если вам все-таки вы интересны сами себе. Если вы себе интересны, если вам интересна ваша психика, если вам интересны ваши психические способности, то первый шаг в себя всегда, всегда первый шаг начинается с того, что вы учитесь различать эмоции, ощущения, чувства и состояния. Это должно быть как отче наш, это должно быть нормой. И вы увидите, как изменится ваша жизнь уже только при том, что вы осознанно сможете уделять внимание тому что вы чувствуете и в каком состоянии сознания вы находитесь и все и тогда жизнь заиграет другими красками да даже просто просмотрев этот ролик и даже Боже просто ваше. умом поняв угу. уже уже вы заметите угу. перемены в своей жизни вот как-то так Наверное, у Камина, у Камина мы запишем более длительные подкасты, а сегодня нам надо просто работать, потому что совсем скоро у нас стрим в 18 часов. а Опять-таки режим вопрос-ответ. Мы ответим на ваши вопросы. Приоритетное внимание вопросам за донаты. И тогда дальше мы выбираем уже сами вопрос, который нам интересен. На ютубе а? на канале Натальи Зайцевой будут вопросы и ответы. И потом на платформе Subrition.com заходите, подключайтесь к нашему погружению. Ребята из России, мы специально не меняем цен на погружение. Вы знаете нашу практику, они у нас дорожают после того, как они прошли. Мы специально ждем 29 марта. Обещают, что карта Мир будет подключена к платежной системе BePaid. И вы сможете тогда купить и наши курсы, и наши погружения, которые прошли за это время. И просто пройти их самостоятельно в записи. Таким образом мы сохраняем, делаем возможным ваше участие тоже в семинарах и тренингах на период, пока на, на правительственном уровне Мне не согласованы вот эти вопросы о том, что россияне смогут платить за пределы. России. Потому что платежи со всех остальных стран, включая Украину, Беларусь, принимаются. Потому что мы видим, что люди проплачивают, а не проходят. Отбиваются. Очень не пропускает конкретно. Россия не выпускает ваши платежи. Ребят, поэтому вы ничего не потеряете, вы просто сможете подключиться 29-30 числа. Возможно, и раньше. Может быть, и раньше договорятся. Сейчас все очень быстро меняется. Возможно, Россия пойдет навстречу своим гражданам и позволит им платить сделает карту Мир международный. Итак, до встречи вечером. До встречи.